вот о солнышко выходит круто ветер сильный вы наверное слышите Дует. мы катаемся на велике вот еду не знаю куда я еду тут короче должна быть где-то конюшня вот здесь катаются на лошадях я не знаю правильно, в эту я сторону еду или нет, вот сейчас посмотрим. Вон. может вам где отсюда ой